Приветствую всех, друзья, на своем YouTube-канале. В этом видео мы поговорим про стратегию из пяти кабинетов, для чего их делать. Отвечу максимально на самые часто задаваемые вопросы. Не забудь подписаться на мой YouTube-канал, поставить лайк этому видео и приятного просмотра. Так, давайте для начала разберемся, почему именно стратегия из пяти кабинетов, ну и что она нам дает, для чего это делается. У многих сетевых компаниях построение из трех, вот я написал первый кабинет, второй и третий, в скобках написал я, то есть это мои три кабинета, и это называется золотым треугольником. Почему именно пять? Для начала нужно сам понимать маркетинг. Для чего у нас делается 5 кабинетов в i-маркетинге, а точнее в имп-нетворке, партнерском кабинете, когда мы регистрируемся, у нас есть две шкалы. Первый это за личные приглашения, за личную рекомендацию. Когда мы лично приглашаем партнеров по нашей реферальной ссылке, у нас растет товарооборот. И чем больше товарооборот, тем больше наше реферальное вознаграждение, 5-6% всем и по нарастающей. То есть, это вот как раз стратегия по золотой треугольник. Это вот я и личная рекомендация. Там два кабинета под нами. Глубина, то есть, вот эта вот вторая шкала, это именно премии. 100 долларов, 500 долларов по нарастающей. Чем больше у нас товарооборот, тем больше наша премия. Это получается у нас вот личная рекомендация. Это у нас второй и третий кабинет. Глубина, это четвертый и пятый кабинет. И система это видит, как будто мы пригласили Сережу, Сережа пригласил там Наташу, и Наташа тоже там строит, приглашает. И это не важно, ваши это кабинеты, на ваших родственников, это не главное. Важно то, что ваши кабинеты по маркетингу это выполняется, а от кого это идет и на кого эти кабинеты оформлены, это без разницы. Главное, что по маркетингу условия выполняются. Для начала разберемся, как регистрировать, потому что очень много поступает вопросов, как поставить кабинет, какая левая нога, какая правая. Так, что мы получаем, используя стратегию из пяти кабинетов, что оно нам дает? Если вы будете работать только на одном кабинете, своем главном, и будете приглашать людей под свой главный кабинет, да, вы будете получать за личную рекомендацию реферальное вознаграждение, вот тут вот будут вставать люди наши, не будет второго, третьего кабинета, а будет все идти люди в личную личные приглашение. Да, вы будете увеличивать свое реферальное вознаграждение, но вы не получите никогда премии, если эти люди не начнут хотя бы там пытаться равняться на вас и делать то же самое, что вы приглашаете, то есть вы напрямую зависите от людей. И естественно, если вы приглашаете, то весь товарооборот, премию вы делаете вашему вышестоящему спонсору. То есть все, что вы делаете, вы отдаете как бы наверх, что не, не есть совсем правильно. Поэтому используется стратегия из пяти кабинетов. Это наш главный кабинет первый. Мы регистрируем второй и третий кабинет от нашего главного. Это первая линия. Потом делаем четвертый и пятый кабинет и пополняем больше всего деньгами на четвертый и пятый. Таким образом, это очень выгодно, потому что нет, наш же второй кабинет получает реферальное вознаграждение с нашего же вклада так мы получаем на первый кабинет делаем товарооборот сами себе и когда мы людей приглашаем под четвертый кабинет мы делаем сами себе товарооборот. наш высшестоящий тоже получает кто нас пригласил в компанию тоже получает товарооборот но и плюс мы зарабатываем сами себе делаем премию таким образом мы зависим от наших партнеров и нам неважно приглашают они или не приглашают но это не вся суть еще дело в том что на самом деле здесь товарооборот очень быстро вырастает то есть из-за пассива из-за возможности компаний это все нарастает очень быстро когда партнеры ваши видят, что вы зарабатываете премии 100 долларов, 500 долларов, люди начинают включаться, и это идет уже по инерции. И начинают люди тоже приглашать. В итоге, когда партнеры начинают включаться, вы получаете со всех 5 кабинетов 5 раз по 100, это 500 долларов, 5 раз по 500, это 2500, 5 раз по 1500, это 7500, 5 раз по 2,5 это 1250. 5 раз по 5 тысяч долларов это 25 тысяч. И 5 раз по 10 тысяч долларов 50 тысяч долларов. Дальше я уже считать не буду можете взять калькулятор и посчитать естественно когда-то я пришел в эту компанию как и многие я думал это из грани фантастики такие цифры взять но товарооборот набирается очень быстро людям возможность этого заработка э, выходит на ура заходит и э, строится это все очень быстро не есть проблематично ну и плюс если вы очень активный человек то вы можете сами со э, с того что вы делаете приглашаете зарабатывать э, сами себе делать товарооборот не кому-то а себе для этого и используется эта стратегия из пяти кабинетов сейчас постараюсь ответить на самые часто задаваемые вопросы которые очень часто встречаются самый такой распространенный вопрос это как узнать где левая нога где правая здесь нету левой ноги или правой ноги это все одинаковые ноги здесь разницы нету, у вас может быть и 30 ног и 40 ног я вот здесь вот нарисую, вот еще в первой линии, еще в первой линии, еще в первой линии. Это все будет личное приглашение, но если личники, скажем так, начнут тоже приглашать, это все будут ноги. И не важно, это левая нога, правая, три ноги или 5 или десять ног, это все ноги. И суть не меняет, левая или правая. Очень часто спрашивают, как правильно поставить кабинеты, ну, чтобы не ошибиться и точно знать, что они встали, чтобы туда встали, куда нужно. Ну, логично же, что если мы возьмем от второго кабинета реферальную ссылку, то э, кабинет не встанет под третий или кому-то там вышестоящему. Логично же, что он идет под второй кабинет. Если мы берем от второго кабинета, мы и регистрируем кабинет под второй кабинет. А если вы хотите поставить под третий аккаунт себе кабинет, то, соответственно, мы заходим в третий кабинет, перейдя по реферальной ссылке, делаем себе пятый кабинет. Если вы переходите по своей же реф-ссылке, то кабинет не встанет под первый или под Петю или Васю. Логично же, что он идет под третий. От какого кабинета вы хотите делать по той там заходите в кабинет, берете реферальную ссылку и регистрируете. Обязательно при регистрации чистите куки, чтобы точно кабинет встал у вас туда, куда нужно. Если вы будете делать все в одном браузере, то есть вероятность того, что кабинет у вас просто встанет не туда, куда нужно и не в том месте будет. Еще очень часто спрашивают брать ли сертификаты. Тоже распространенный вопрос. Ну, сертификат нужно понимать, это лишь возможность. Вы можете пользоваться сертификатом, можете не пользоваться, тут как вам удобно. Но, мое суглубое, мнение всего на второй и третий кабинет не использовать сертификаты на 50 долларов, потому что больше всего денег, как я говорил, мы ложим на 4 пятый кабинет, снизу же мы получаем реферальные наше вознаграждение, и сразу же деньги сможем закинуть в работу, если у нас не будет ограничения, мы сможем немножечко положить денег на 2 третий кабинет, своими деньгами пополнить, там 30 долларов 40, 4-5 пополняем своими деньгами, рефералка идет нам наверх, и мы можем Нашу же рефералку закидывать в работу И без всяких ограничений Четвертый, пятый получается как вам удобно У меня они все на сертификатах Но тут опять же как вам будет проще и удобнее еще очень часто встречается такой вопрос, как распределить деньги между кабинетами, как правильно, неправильно. Ну, во-первых, это возможности, и вы можете их распределять, как вам удобно и как вы хотите. Но, исходя из маркетинга, что для чего делается 5 кабинетов, что мы получали рефералку и делали сами себе товарооборот. Поэтому я лично рекомендую на первый кабинет положить хотя бы 100 долларов, потому что первый кабинет у нас всегда обязательно должен быть включенным, чтобы реферальное вознаграждение не уходило мимо, не уходило куда-то там наверх. Вот, на второй, третий кабинет, учитывая, что рефералка будет у нас приходить от наших же пополнений, от наших же вложений, это четвертого, пятого кабинета, поэтому сюда на красненький 2 и третий достаточно положить долларов там 40, 30, ну 50, там плюс-минус, опять же, кто как хочет, немножко положить сюда денег, в итоге больше всего денег мы пополняем на четвертый, пятый, рефералка. Если мы ложим на четвертый кабинет, рефералка у нас переходит на наш второй кабинет, на наш верх, и потом мы же эти деньги можем сразу же положить опять в работу. Поэтому на второй и третий кабинет смысла нету там вложить тысячу долларов, полторы и так далее. Еще я рекомендую новичкам, если у вас нет возможности строить структуру, но вы только начинаете, начинаете разбираться в этой кухне, в этом всем, делать все пять кабинетов за раз, мне кажется, это очень тяжело, потому что пять кабинетов надо держать включенными, в этом и смысл как бы вот этого построения чтобы зарабатывать по максимуму и э, держать все пять кабинетов включенными и путаться в реферальных ссылках или туда регистрировать человека или туда или в эту ногу или в ту ногу но ну, мне кажется это тяжеловато я лично делал сам так и рекомендую всем делать, делать по этап но не за раз все пять кабинетов а по шагам вы сначала сделайте себя от главного кабинета вот одну ногу это второй и четвертый кабинет и начинайте понемножечку приглашать под четвертый кабинет. Сделали вы, например, себе одну ножку, вам легче следить за этой ногой, вы не путаетесь в ваших реферальных ссылках, или от четвертого она, или от пятого, или от какого. Вы себе спокойно работаете, ставите под четвертый кабинет. Да, естественно, вы не сразу же премию получите в 100 долларов, но зато вы делаете поэтапно, не спеша. Вы регистрируете людей себе под четвертый кабинет, сделали там 3000 товароборот, 4000 товароборот, все, вы забываете про эту ногу, возвращаетесь на свой главный кабинет, Делаете себе здесь правую ногу, так назовем, делаете третий, пятый кабинет и начинаете приглашать под пятый кабинет. Поверьте, пока вы здесь делаете аналогично 4000 товарооборот, товар здесь уже товарооборот будет расти, будет идти вперед. И вы, получается, этой ногой будете догонять свою первую ногу. Потому что вы пока сделаете здесь 3-4 тысячи, здесь уже будет 8 как минимум, если не больше. И в итоге вы не путаетесь в реферальных ссылках, вы не метаетесь, куда ставить людей, куда не ставить. Вы делали это поэтапно и по финансам легче. И вы просто второй ногой догоняете свою первую ногу. Это проще, удобнее. Мне лично кажется так я делал так вы же смотрите как вам удобнее забыл тут еще сказать почему именно две ноги чтобы получить премию чтобы получать достойно скажем так премию нам нужно именно две ноги чтобы было не может быть и у вас и 10 ног и 100 ног и 500 ног это не суть но для полноценного получения премии у вас должно быть две ноги. Это вот первая нога, а это вторая нога. И они должны идти равномерно у вас ноги. То есть здесь 4000 долларов должно быть и тут 4000 долларов. Этого хватит для премии 500 долларов. Должно быть равномерно. Само собой, что равномерно ноги одинаково идти не будут. Кто-то будет пойдет быстрее, кто-то медленнее. Но так мы будем на главном кабинете видеть, что с ногами, какая вырывается вперед и сможем спокойно регулировать. Потому что не получится, знаете, 5 кабинетов себе все в глубину сделать и там на шестой или десятый кабинет в глубине положить больше всего денег и что все кабинеты начнут получать премии. Этого недостаточно. Должны быть две ноги. Поэтому это самая, скажем так, простая схема и самая такая довольно-таки денежная. По ней работает очень много лидеров, очень много работает как и пассивщиков, так и активных. Пассивным здесь тоже можно работать по такой стратегии. Если человек не приглашает структуру, не строит, он чисто зашел на пассив, также можно сделать себе 5 кабинетов, распределить равномерно деньги между четвертым и пятым кабинетом и сам себе получить реферальное вознаграждение и сам себе получить премию. Все равно начальные премии будут идти на первый кабинет. Пассивщику это очень хорошо тоже подойдет. Очень много так делают. И как распределить деньги? Ну, смотрите, если у вас сумма 200 долларов, 300 долларов, то оно без смысла делать одну ногу или все две ноги за раз. Это очень маленькая сумма, чтобы размазывать между всеми кабинетами. Оно, ну, мне кажется, неэффективно. Лучше всего работать с первым кабинетом, его разгонять его раскачивать, делать здесь, скажем так, его разогнать, чтобы у вас было там 3000 долларов было или там больше. И когда уже будет хватать денег на э, поддержание рекламной кампании, когда вам будет хватать денег на выводы, на все, то можно уже э, заряжать, скажем так, пополнять второй и четвертый кабинет. Ну вот, например, вот такой вот статистики. 100 долларов мы ложим на самый верх. Это наш главный кабинет. По 25 долларов мы кидаем на нашу первую линию и больше всего уже денег на самый низ Если у вас сумма больше, то вы можете распределять побольше, закидывать на низ Если вы идете по стратегии одной ноги, то вы можете крутить деньги все вот в одной ноге в самом низу еще э, такой вопрос, если у человека, например, там в кармане 100 долларов, или там, ну, небольшая сумма, что делать, как правильно регистрировать людей. Когда я пришел сюда, у меня тоже там была, было 600 долларов, я стартовал только с них, я запу допустил очень огромную ошибку, большую, огромную, чисто из опыта, рекомендую не делать так и не повторять никому. Я под свой первый кабинет нарегистрировал в первую линию людей. Очень много наставил, у меня там 170 регистраций, все в первой линии. Это огромнейшая ошибка, если у вас нет денег, Денег. Вот, но вы знаете, что у вас есть люди, которыми тоже интересны маркетбот, и вы хотите тоже, скажем так, зарабатывать премии, сделайте себе второй кабинет без сертификата, сделайте себе четвертый кабинет без сертификата, да, они будут пустые, ничего страшного, вот возьмем такие вот серенькие квадратики, представим, что вы приглашаете людей, реферальные вознаграждения, как работает реферальное вознаграждение в iMarketing, вне зависимости от того, включенный робот, выключенный, есть деньги, нет денег, неважно, Рефераль, рефералка будет идти вам на ваш четвертый кабинет. Как работает реферальное вознаграждение в ImpNetворке? Как только у человека деньги уйдут в работу, еще через 5 дней рефералка в Imp нетворке идет наверх наверх тому, у кого включена, скажем так, у кого включенный робот. Если у вас здесь денег нет, это не критично, это не страшно. Рефералка пойдет на вам на ваш самый первый кабинет. На самый-самый первый кабинет будет приходить сюда. И вы сможете крутить эти деньги, выводить с инт и разгонять свой первый кабинет. Да, второй, четвертый, третий, пятый не получит товароборот. Будет написано штраф. Очень часто встречается такое, партнеры спрашивают, что это я кому-то что-то должен. нет. Не пугайтесь, да, есть слово «штраф», но это не значит, что вы кому-то должны деньги заплатить, не переживайте. Штраф значит, что вы упустили товароборот. Будет идти упущенный товароборот, это не страшно. Вы свой первый кабинет разгоните, раскачаете, у вас появятся деньги, а деньги у вас однозначно появятся. Но люди останутся под четвертым кабинетом, все, что вам останется, взять с первого кабинета деньги, когда у вас появится, включить второй кабинет и потом пополнить четвертый. Если вы людей напихаете, как я, в первую свою линию, очень-очень много, опять же, ваша э, рефералка вырастет, у вас вы получите реферальное возрождение, все круто. Но потом вы захотите получать премии, и вы будете делать себе второй кабинет, четвертый. И потом надо будет вам искать людей сюда. Вам надо будет заново искать людей. А зачем? Сделайте сразу же, вы ничего не теряете от слова совсем. Если вы делаете, даже если у вас денег нет, вы делаете себе второй, четвертый кабинет, понаставляете здесь, пригласите людей, то что вам останется, это просто включить второй кабинет и четвертый. А людей уже искать не, не надо будет. Люди уже будут здесь, уже будут строить структуру, уже будут делать реинвесты. Все, что вам останется, это только получать товарооборот на премию на полном пассиве. Это грубейшая ошибка, я которую тоже не, не понимал. Я рекомендую все же разобраться, вникнуть и понять, что если вы приглашаете, неважно, есть у вас деньги или нет, делайте себе стратегию правильную. Второй, четвертый кабинет лучше поставить людей под четвертым, но потом все, что останется, вам включить. Не, не захотите ничего страшного, рефералка все равно ваша. Но люди стоят правильно. И вы сразу же делаете себе товарооборот. Учитывайте, если вы будете регистрировать свой кабинет или человека, неважно, партнера, без сертификата на 50 долларов, то вы, его, то вы его не увидите у себя в кабинете, раздел вот кэшбэк, сертификаты, тут вот все, все регистрации, вы его не увидите пока, партнер не сделает пополнение. Если есть сертификат, то мы видим сразу же имя, фамилию, сертификат на 50 и его почту, ну и как он зарегистрировался. Если сертификата нет, то здесь все будет по нулям, пока он сделает, не, не сделает пополнение. Чтобы убедиться точно, что ваш кабинет или ваш человек встал без сертификата, что все окей, мы заходим в раздел network «Партнеры» и видим наших всех партнеров. «Партнеры», нажимаем «Структура», и здесь видим его регистрацию. Инвестировал 0, 0, профит 0, зовут его так-то, и вы увидите регистрацию. Если вы будете делать в глубину э, аккаунт еще, то появляется такой вот плюсик. Это значит, что есть первая линия у этого аккаунта, или человек, или ваш аккаунт. Нажимаем на плюсик, и вы видите все данные. То есть так вот можно все перепроверить. Стратегии на самом деле люди выбирают все разные. Каждый выбирает то, что ему по душе, то, что ему нравится. Вы можете экспериментировать и что-то подбирать на свой вкус и на свой цвет что вам больше по душе, но это на самый лучший вариант из того, что стартовать и многие люди делают и работают вот по такой стратегии. Надеюсь, этот видеоролик вам был полезным. Ставьте лайки под этим видео, пишите комментарий, какую стратегию используете вы и что выходит у вас. Всем пока!